Tonight, tonight. Ребят, сегодня настраиваем в Сочи Гранту Спорт Но она не простая. Здесь мотор почти 1,9 Это 84 на 84 Диаметр И паук стоит Ну, тут валы Эти, про кары же да, 10,5 10-0? Да, 10-0. Валики стоит. Ну, на данный момент мы сейчас остановились э -э, покрутить валы. Э -э, ну, уже прокатились немного. Там прикрутили у ребят, у Гургена все это в сервисе. Э -э, Датчик кислорода, чтобы нормально можно было настроить это дело. Настраиваем это все на СП-тронике. Сейчас я вам его покажу. Сейчас я подтягиваю. Просто одной рукой это не, не очень удобно делать многие спрашивали, как кручу я валы, не кручу. Ну, вот, как видите, все-таки кручу. Просто неудобно это делать, одновременно снимая и все это раскручивая. Ну, патроник мы пока накинули. Здесь с М4 стоит. Прошивка крайняя. 5,58, по-моему, или что-то типа того, я точно не помню. А... Ну, как бы поднастроили смеси, все вроде нормально. Сейчас валики покрутим, посмотрим положение, какое необходимо выставить. Ну и там уже видно будет, куда крутить дальше на валы. Плюс еще там, доразбираясь да с кондиционером, не совсем там все гладко почему-то. У меня начинает муфта щелкать, то ли назначены неправильные каналы, то ли еще что-то. Так что чуть попозже еще сниму. Вот, ребят, катанули... Сейчас с этими перекрытиями, сейчас попробуем остановимся и покрутим перекрытие выпускного вала, Просто, чтобы понять, стоит крутить и в какую сторону. Вот так все едет, вроде нормально, проблем нет никаких. Вот клик на педаль хорошая, все как без проблем. Единственное, там да, вот эти мелочи с гадеями, вентиляторами надо решить, и все сейчас нет смысла крутить, потому что там как раз пик наполнения у нас получается близко ну, к высоким очень оборотам. Дальше сместим и уйдем за границу. Сегодня у нас где-то тут градусы, я не знаю, 30. 30 точно, наверное, есть на данный момент. Жарковато. я посмотрю все увидите. так что ребят сейчас покрутим выпускной я сниму продолжение ну вот выхлоп накрутили стало получше по моему да ну реально я по цифрам как бы вижу что наполнение выросло ну, причем так солидно выросло надо будет еще покрутить смотреть где идет срыв именно все как бы крутило в диапазоне именно рабочим, они куда-то уходило за пределы. Ну вот, ребят, все вроде выкатываем, выкатываем в смесь уже гораздо лучше все, лучше и лучше. Ну и поправка такая нормальная уже. В принципе, все как бы выкатывается очень и очень хорошо. Но едет вроде тоже не мне только осталось э, с Кадеевым забраться, что-то там не так с ним, потому что у меня муфта включалась даже без запроса кондиционера, потому странно почему, и щелкало каким-то странным образом. Я еще разработчику э, позвоню позвонил, узнаю, что там может быть. Все, ребят, мы сделали, все, тут я долбился долго. С лампочками, приборки, там какие-то странные очень системы были. Вроде включено у меня правильно все, но лампочка то горит, то не горит давление. Так же, как и генератора, как-то переключишь, выключишь их, они все равно работают. Ну, короче, там что-то такое, я Николай все это написал, чтобы он понял, ну, и посмотрел все-таки в ходе. мало ли что-то не так. Ну, все, в принципе, накрутили, кондиционер сделал запуск тоже сделал, но более не менее как-то все это работает по-человечески пока э -э, я здесь еще в Сочи, так что можно будет покрутить, владелец может приехать да, уже без 15.9 по конфигу здесь 4.2.1 паук, 1.8 мотор 84 на 84 и Прукар, а, погоди, у тебя Прукар первый ресивер, да? да. И э, Прукаровские Валы десятки Фазу я точно не знаю, не скажу, но Выкрутили мы их очень зло Перекрытие такое прямо лютое Получилось, но э, Очень хороший приход, при этом э, Полка момента у нас получается На 7000 То есть дальше только спад идет Так что все вроде бы отлично Никаких проблем нету Опять же не забываем подписываться, сходить под видео, там все ссылочки на Drive, Контакт, ну и ставим колокольчики и лайки. Так что в общем всем пока и до новых встреч.